Еще одна дама не тяжелого поведения, которая недавно получила новую жизнь на канале Алексея Навального. Да, это та самая Мария Певчик. Мария Певчик. Мария Певчик, Мария Певчик, Мария Певчик. Мария Мария Мария Мария ну, в общем, вы ее, конечно, помните. Вот до того недавнего ролика Алексея, она на его канале выложила свой видос, где разоблачала историю с невинооживленным родным отцом Юлией Навальной. Но разоблачала на нее как-то странно, построив весь ролик на борьбе с путинскими пропагандистами. При этом Мария за 18 минут почему-то ни разу не сказала, что изначальная утка была запущена в пространство ее же лондонским земляком Олегом Кашиным, а совершенно не этим молодым парнем, которого она почему-то выбрала для своих обвинений. Отец Юрий Навальный не умер, что это бывший сотрудник посольства в Лондоне, то есть посольский работник, а мы знаем, что под этим прикрытием может скрываться и разведчик вполне. И он сейчас живет, продолжает жить в Лондоне, управляет там какими-то вроде фондами. Ну что тут сказать. Разоблачил. Серьезное обвинение от целого общественного деятеля по федеральному телевидению. Мы, честно говоря, не в восторге от того, что приходится такое делать. Но, наверное, стоит показать масштаб и наглость государственной лжи. Это свидетельство о смерти обросимого Бориса Александровича, отца Юлии Навальной. Он умер в 1996 году, 24 года назад. Продемонстрировать лучше невозможно. Это ремесло при любом удобном случае выступает как главный эксперт по Навальному. Хвастается своими источниками среди друзей семьи. Но как вы можете убедиться, он просто врет самым наглым из возможных способов. В следующий раз, когда увидите или услышите что-то от этого господина, знайте, это бессовестная и откровенная ложь. Цена его словам ноль. Представляете, как Мария бережет действие на мышление своих зрителей, что за весь ролик не упомянул ни разу главного виновника торжества Лего Кашина. Еще она пожурила путинских пропагандистов за то, что они утверждали, что ее э, Марию Певчик в компании Навального упорно прятали. А на самом деле, оказывается, ее никто не прятал. И достаточно было отмотать Инстаграм Навального всего на каких-то 7 лет? И вот она там присутствует собственным лицом на какой-то групповой фотографии. Ахаха, какие же тупые эти путинские пропагандисты. И еще в этом и множестве других материалов госпропаганды непрерывно мусолится тема того, что я появилась не пойми откуда и как секретный агент была внедрена, чтобы отравить Алексея Навального новичком. Я вас очень прошу, расследователи СНТВ, совершите усилия, просто откройте Инстаграм Навального. Придется много помотать, но ваш труд окупится. Вот снимки 2013 года, 7 летней давности. Ваш секретный внедренный агент сидит вместе с коллегами за новогодним столом. Так меня скрывали, что вешали мои фотографии в Инстаграм еще 7 лет назад. Целый час расследователи СНТВ несли бред, вешая лапшу на уши зрителям, которых они явно считают идиотами. И я над этим моментом тоже долго смеялся. Но ну, сами скажите, фотка в Инстаграме 7 лет недавности. Она доказывает что? Что Марию прятали или что Марию не прятали? Ответ, как мне кажется, очевиден. Но восторженных комментариев и лайков под ее видео от этого меньше нисколько не стало.